И снова хашки котетушки и с вами Неллил. И это игра Алиса магии. Что ж, загрузить. У нас тут была битва против шляпника. Стой! А, я думала, я смогу от него укрыться так. Сюда быстро! Нет! О нет! О нет! Мне не надо гореть. Шляпник Биклс, говорить надо не мне, а тебе Давай Нет О, хрена у нас атакует Так, давайте-ка А то у меня здоровье то не осталось Шестерочка Быра-бура-бура-бура. Быра-бура-бура. Фак. О, что это такое? Может, надо несколько атак шляпника пережить? Не знаю. В любом случае, записи. Сохранить. Назад. Шляпник. Я тебя жду. Давай. Иди сюда. Мы ну что, мы его победили, ребята. О да. Мы победили безумного шляпника. Что, все что ли? Смотрите, дверька. Тут есть какая-то дверь. Я что-то ее даже и не видела, и у нас часы остановились. Стоп, а как мне туда надо было добраться, Эй, Я так прыгать, не умею. Ладно, в любом случае, раз наш шляпник повержен, то давайте-ка. Ну, нечестно. Может, мне как-то. Смотрите! Нам туда надо добраться. Все, поняла. Часы. Это единственное в своем роде часы. Они временно убивают время. Но потом время оживает и движется дальше. Как и те, кто стоял вместе с ним. Пройдя сквозь портал, мы резко освободили зверей. Грифон, какой он миленький. Благодарю тебя. Я к твоим услугам. Обещай только то, на что ты готов. Моя судьба, битва с червонной королевой, исход ее не ясен. Ты будешь сражаться не одна. Позволь мне стать твоим полководцем. Я, Я приведу войска. Своим мужеством ты уже завоевала их верность. Как мы будем готовиться к битве? Прежде чем штурмовать замок королевы, нужно пройти через ворота, ведущие в ее страну. Только Бармаглотов Жезл может открыть эти ворота. Если ты откроешь их. Я поведу войска в битву. Мы исправим этот мир вместе. Офигеть. Ищи союзников, Алиса. Чем больше найдешь, тем лучше. Я приведу подкрепление. Мужайся. Мужайся. Смотрите, сколько тут всего. Класс. Ты мне враг или союзник? Ты мне враг. Все, я понял. Фига. Вау Что это было из отдельных его частей? А ты кто? Ой-ой-ой, ты тоже враг Прости, дружок, но Нет А, так они все так атакуют Молниями Но при этом эти молнии меня особо-то урон дают, смотрите. Какой сталь то Ночи меня так. Итак, эх, эх, эх. О, так мы с одного удара их ложим. Все классно. Я раньше эту вещь игнорировала думала, что она какая-то, знаете, ненужная. О, мать! Вовремя сохранилась, кажется. Ну да ладно, довеюшь, что там. Ну? Ну, девленок. их тут два. Безопасная зона. А для них не очень. А для меня безопасная. Давай. Ой, ранил. Да ладно. Да ладно! Фигу. Вот тут нам надо быть очень осторожной и быстрой. Давай, давай. Наташа, молодец. Молодец, молодец. Давай. Кто меткий? Я меткий. Хамичелла. Три, четыре. Вау. Ладно, давай попробуем как-то быстро прибежать, что ли, Я не знаю. я дура как говорится поспешишь людей насмешишь я под камень ушла еще куда-то когда это уже закончится мне интересно давай ехать. офигеть мы горим зато мы. Он своего заморозил А теперь меня А теперь я их Не, ну а что, они думали, что только они умеют замораживать Нет Я тоже умею Ну Замедленью нет прощения. Он говорит так, словно я сюда погулять пришла на каникулы. Дурак этот оракул. Взгляни в лицо тому, что пугает или ранит тебя. Оскорбление и ложь нельзя оставлять без ответа. Вы? Странное вы создание. Вы начинали мне нравиться. Нравлюсь я тебе или нет, но, поверь мне, ты должна как можно скорее расправиться с Бармаглотом. А Отшой в ворота думала, и сразись с королевой. У меня нет последней части жезла – глаза Бармаглота. Как же с ним справиться? Не знаю, но ты должна это сделать. Ситуация критическая. Ну, какой это восток? Говорите, что мне нужно сразиться с этой свирепой тварью, а я даже не знаю, моя ли это битва. Чья же еще, Алис! Только ты можешь спасти себя. Спасать смерть? себя? От смерти, что ли? По-вашему, я за этим сюда пришла? Я не боюсь смерти. Иногда я даже зову ее. Не смерть! Чего же? Жизни страшнее, чем смерть? Я не дура. Не заставляйте меня считать дурой вас! Читай, что хочешь Но знаю одно После пожара ты отказалась от своего мира Потому что не вынесла времени утраты Ответив кролику, ты начала выкарабкиваться из этой трагедии Двигайся дальше, Алиса Спасешь себя, спасешь и страну чудес И всех нас Теперь я начинаю понимать Я разрушила этот мир и только я могу исправить содеянное Удача, Алиса ты. Бармаглот ждет тебя У тебя есть все шансы Одержать победу Твой союзник Грифон А он самый сильный из нас Откуда он это знает? Что ж, в любом случае Меня даже немножко не это интересует Типа, погодите Страна чудес, это все... Алиса? то есть все вот эти вот происходящие с ней события и что за пожар мне интересно о каком пожаре была речь ладно думаю что мы потом об этом узнаем меткость наташа уровень боженька нет нет нет нет нет нет, нет, господи так, мне надо как-то туда пробраться смотрите записи сохранить. Потому что у меня есть несколько вариантов событий. Первое, что конечно же не выйдет, да, это не выйдет, и второе... Ой, ой, повезло. Ой, повезло, так повезло. И раз... Блин! Ну надо же было так свести. Побежали. Топ-топ-топ. Да. Вот это звук. Я ни разу этот звук не слышала в игре. Офигеть. Итак, где он? люди какой? Офигеть. ой демон пасипки демон и куда ты ушел, там есть еще один даже не один, а бой Рилли? Really? его было так легко убить? давайте пройдем через портал ух ты кто это? Алиса, ты заставила меня ждать. Это ты момент? никогда не слышала о пунктуальности. Ты так похож на помощника нашего стоматолога. Ты всегда опаздываешь, верно? Часы растекаются между глупыми видениями и тщеславным похванством, и ни на что другое у тебя не остается времени. Больше ты ни на что не способен. Даже ругаться не умеешь. Наверное, твои родители надеялись, что ты придешь к ним. Возможно, они думали, что ты могла бы предупредить их об опасности. Ты ведь была рядом с источником пожара. Но ждали они напрасно. И погибли из-за тебя. Мы все спали. Это нелепая случайность. Я... Ты неблагодарная и бессердечная эгоистка. Ты почуяла запах дыма, но ты была в стране чудес. Пила чай со своими друзьями. Разве нельзя было оторваться? Из твоей комнаты было легко выбраться. Родители наверху корчились в адских муках боли и ужаса. Нет! the boss. Смогли, ребята. О, это был класс, или... Скорее, Алиса! Бармаглотов жезл собран. Войска ждут. Все готово. Бармаглота я беру на себя. Ты наша защитница. Веди нас к победе на замок Червоной Королевы. за звуки кто это это кто он кажется нас не ранит зато мы нашли с вами секретный ход раз появился враг, да. Но теперь есть потайный проход, и это, кажется, что такое? Дай мушкетон дураку, потом беды не оберешься. Ты у нас девочка умная, но все равно будь осторожна. Чуть такое? креветки, думаю что на это можно и заканчивать прохождение алиса магия единственное давайте я испробую все-таки что это такое сделали. Только бармаглотов Жезл может открыть эти ворота. А вот теперь что это за звук? А вот теперь, ребята, пора заканчивать. Что ж, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком под эти видео. И мужеской подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте. И всем пока, котятки.